Как я уже сказал в предыдущем видео на сегодня, я считаю, что лепка разных фигурок, цветов, ну и так далее, разные лепнины. Я считаю, это лучшим способом заработка. Это лучше, чем выращивать на земле те же цветы горшечные цветы, с помидоры, ну и так далее, и так, далее и так далее. Вот это лучше. Почему? потому что на каждом этапе можно остановиться и не заниматься этим по какой-то причине. Конечно, лучше заниматься. Если день пропустил, значит, что-то не сделал. Если что-то не сделал, то у тебя его не будет. А если у тебя не будет, то что ж ты продашь? Ничего не продашь. <клес> и второе, что ты не попадаешь в рабство от того, что ты посеял, и каждый день нужно поливать, удобрять, опрыскивать от разных вредителей, от сорняков, это каждый день, понимаете? Если неделю пропустил, то все у тебя засохнет, все. А здесь можно неделю и месяц пропустить, ну, допустим, остановился или поехал на море отдыхать, все нормально. Ну вот. И тем более тут творчество. Там просто работа, посадил, я тут же редиску садил, посадил и все. И начал с утра до вечера, каждый божий день, смотря сколько сеешь. Если до хрена сеешь, там упрешься. Земля должна быть рыхлая, чтобы редиска куда-то росла. И поливать надо, и сорняки, это бесконечные сорняки, не будешь же ты им травить. Ну и себя, и людей, не будешь же травить. Я, допустим, такой ерундой не занимаюсь, как китайцы. Это нафигачит, да, пестицидов. Все в руками. А руками-то с утра до вечера с плоскорезом и стяпкой, там, с сорняками Борисий. Это бесконечный процесс. Собственно, попадаешь в рабство. Ну, сам себе сделал рабство. От, ну не можешь просто. Если день пропустил, там уже столько сорняков нарастешь, чтобы на следующий день уже два раза больше. А здесь можно остановиться, говорю, на месяц и ничего не делать. Вот по поводу комментаторши одной. Не знаю, ни одного видео не сняла. Начинает меня критиковать что-то. Ну, в легкой форме. Ну, ладно. Сказал, что у мужчин фантазии нету. Ну, как фантазии нету. Вот, допустим, холодный фарфор, да? А вот, посмотрите, рецепты холодного фарфора. Чего там не напичкано? Я извиняюсь. У меня вот здесь два компонента. Одной рукой снимать неудобно. Вот такую колбаску сделал. Тут два всего компонента. Вот смотрите, вот это придавливаю, чтобы она никуда не делась. А этой рукой буду растягивать. Вот что у меня получилось, нормально. Я думаю, нормально. Тянется. Все хорошо. Вот так вот. Всего два компонента Значит, что это такое? Не поняли? А я вам объясняю Это дешевизна того, что вы сделали То есть, один человек, если Если даже этот, э, Холодный фарфор или там Какую-то массу э, Чего-то нету, Покупать через интернет Оно же будет у него в 10 раз дороже Чем сделать вот так с фуму. Что сделал? А вот э, сделал mm. Значит, внутри проволока. И вот этой массой я просто сделаю. Это будет стебель цветка. Он вверх ногами стоит. Вот там сразу бутончик. Вот сделал. Ну, центр сам, вокруг которого лепестки будут. Можно и тюльпан сделать. Можно все что угодно. Это просто сохнет. Загладило. Вроде нормально. Я вообще смотрю, если цветы делать, то нужно весь день делать вот такие вот основу. Вокруг которого лепестки Второй день делать чисто Вот такие, просто настроился И делаешь, делаешь Третий день, допустим, ну лепестки да, Делать, а потом уже на четвертый день Все это собирать, потому что Я смотрю на себя, то туда нужно пойти То сюда, то туда Уйма времени, скажем, процентов 70 Времени у меня уходит только на ходьбу Ну что это такое Это никакой, никакая производительность Что же я там успею вот. Ну, задачи-то разные были. Вот Проволоку нужно идти. И нужно идти. Да, меня где-то есть она. вот Начинаю смотреть. Из-за одной. Ну, ну штук сто сразу нашел и сделал. Чтобы весь день чисто проволоки посвятил. Вот. Потом что? Нужно это. А у меня нет ее. нужно делать? А с чего? Должно лезть в интернет и смотреть он какая вот гибкая все. Делал я разные, но... Разные моменты. Вот силикон, вот... Уже забыл, где-то там написано. Тоже холодный фарфор, но он, видите, вот он хрупкий. Понимаете? А тут-то он пластичное Это я сам нашел. Это по поводу того, что у меня фантазии не хватает. Да все нормально. Это я только начал. Ну вот силиконовая моя без силикона сделано, тут силикона вообще ничего нету, этот ну типа молты я не знаю, я еще подумаю, что это такое. Вот залил еще, тут значит одна форма подсохла, естественно маслом смазал, тут вторая ну, только началась, еще рано, осторожно. Вот и что еще сейчас сделаю? Я вот такую же массу, вот сейчас это не мой рецепт. Я сразу говорю, если мой рецепт, так мой рецепт. Если не мой, вот сейчас я в интернете послушал. Давно к этому я подходил. Давно. Тоже два компонента. Ну, посмотрел, у женщины. Нормально все получается. И еще у меня есть один рецепт. Тоже из двух составляющих. Но только там оно средство замешало. Оно просто должно набухнуть. А потом уже э, что-то делать. Понимаете? Чтобы вам было понятно, что происходит. Это все дело на продажу. Оно мне, знаете, ну, конечно, интересно. Это творчество. Не то, что там на огороде, как согнулся буквой изю с утра и работаешь. Вот там работа. А тут творчество. Как улучшить? Как сделать? А ведь дальше пойдут у меня цветы. Розы, тюльпаны, рамки, какие-то украшения, букет невесты. Потом все сложнее и сложнее. Это вот только первый день у меня. Вот. И это именно творчество. Постоянно думаешь, как вот такую форму сделать? Вот сделал. Формы таких я не сделал. у меня остатки поликарбоната. Это сделал, чтобы не прилипало к столу. Кстати, тут пленочка. Вот, тут клеевым пистолетом, горячим клеем обклеито просто пластилином. Это... Ну, у меня есть клеевой пистолет. Вот, ну, тоже все нормально. Тут скотчем скрепил форму. Ну, тоже думать надо, чтобы в голову пришло. Это к тому, что по поводу, что у меня фантазии нету. Вот, но главное мысль что я хотел сказать. Вот. Если делать на продажу, то только одним заниматься. Вот. Или шарики такие лепить. Или вот такие вот, как они называются, стебли, да, искусственно лепить. Или там листья лепить, или э, сами лепестки, и один день, просто сбору. Вот тогда вы будете сидеть и все дело, дело, дела, это уже на автомате. Вот тогда, да, э, просто больше успеете сделать цветов в единицу времени. Значит они будут более конкурентоспособными По сравнению с другими А перед тем как уснуть Где-то час нужно ворочаться С одного бока на, на другой Шевелить из И думать как улучшить Допустим Вот лепестки да. А как делать двухцветные Или трехцветные А вы знаете что еще есть Радужная роза Вот я хочу радужную розу сделать из Голландии приходят радужные розы, там с секретом таким всеми цветами радуги переливается. А таких нету. есть я смотрел одноцветные э, розы, допустим, красные, там, э, желтые, белые, или двухцветные здесь пока, там тонируют. ее трехцвет. А вот радужных я-то и не видел. А потом можно еще. Почему фантазии не хватает у людей? Опять же, возвращаясь к фантазии. Вот у нас триколор, да, российский флаг. Ну, сделай ты белый, белая вот так вот роза, допустим, да третья часть белым цветом третья часть синим и третья часть, или там голубым я не знаю какой там цвет у нас и последнюю третью часть красным вот тебе роза, интересно? да, интересно вот фантазии, говорят, фантазии нет у меня больше еще фантазии чем у всех вот, главное, что ее нужно реализовать как-то